Здравствуйте, друзья! Я Некокрасов Анатолий, писатель, психолог. У меня написано более 40 книг. Мне 70 лет, в этом году юбилей. Мое здоровье хорошее, и об этом я тоже немного скажу, потому что это важная часть нашего с вами общения, то, что здоровье — это, ну, согласитесь, жить на земле и быть нездоровым — это, ну, просто зачем тогда жить. Я считаю, что нужно быть здоровым всегда. Независимо от возраста. Я к этому стремлюсь. Я сапожник с сапогами. У меня довольно широкий круг практик, в основном энергетических. То, что это наиболее эффективный, наиболее быстрый путь к здоровью. Кстати, я этим сейчас буду делиться очень активно. С 1 июня стартует марафон здоровья. Три месяца каждый день я буду сопровождать вас, кто пожелает идти. То есть каждый день я буду, в виде аудио-посыла, вам говорить, что делать в этот день. Что делать в этот день. Нет, такой будет своеобразный э, тренер сопровождать вас. И, э, ну, чтобы вы не поленились, чтобы эти три месяца прошло. Почему три месяца? Потому что за три месяца произойдет трижды, а то и четырежды процесс регенерации. Из, то есть э, к концу этих трех месяцев будет супер, гарантированно будет другое здоровье высокого качества, гарантирую. Я буду идти вместе с вами, то есть каждый день мы с вами будем встречаться и делать очень простые, очень эффективные упражнения. Например, утренний набор всех упражнений будет всего занимать э, 12-15 минут. Согласитесь, это немного, но зато эффект на везде ну и так далее курс который я предложил на 3 месяца как раз будет курс в качестве другое здоровье качественное другое здоровье согласитесь пройти 3 месяца причем это будет очень доступный очень дешевый там где-то по моему 100 рублей одно занятие но ну, согласитесь это просто фантастика так вот пройти эти 3 месяца 3 месяца из жизни взять и ты имеешь Здоровья здоровья на всю оставшуюся жизнь, потому что это не только э, какие-то разовые упражнения, это навыки, которые ты обретаешь и потом используешь в течение жизни. Нужно заниматься именно э, в области энергетического здоровья. Именно там сейчас основные ресурсы, потому что э, биологический, медицинский подход к телу уже себя во многом исчерпал. Вы видите, что многие болезни, просто не лечится, хотя нет неизлечимых болезней, поверьте, это так, нет неизлечимых болезней. Я, у меня есть много примеров из лечения диабета, даже есть э, таких серьезнейших заболеваний, как опухоль. Я сам вышел э, из онкологии, поэтому э, здесь множество, множество примеров. Даем думаю, не только у меня, у многие многие знают такие примеры чудесного, как говорится, в, э, выздоровления. На самом деле.